Друзья, это будет вторая часть, как качать PokerStars. Well Poker Здравствуйте, кто смотрит данное видео, кто зашел в гости ко мне на канал. И сегодня я решил сделать, наверное, это будет вторая часть, установка и скачивание приложения PokerStars с разрешением APK на телефон, на Android, на планшет. Там неважно, что у вас будет. И сегодня я хотел рассказать свой опыт. Дело в том, что буквально у меня слетело на днях мое приложение, которое стояло на телефоне. Ну, оно не обновлялось, может быть там что-то с самим телефоном настройки сбились, не знаю. И мне в принципе очень удобно, понравилось. Я зашел на свое видео, которое в принципе ссылочка будет под этим видео. Первое основное, которое я делал, где можно скачать PokerStars на Android. И оттуда скачал в принципе, приложение опять на телефон, буквально там занял несколько минут. И проверил, все работает отлично, все действует. Поэтому э, скачивайте э, приложение кому нужно, кому будет э, интересно играть на телефоне. И в принципе я подтверждаю, что нахожусь я на данный момент в России, Волгоградская область. области. Все работает, все скачано. Не забываем, что ставим тор браузер. Но, в принципе, в первой части у меня под видео написана информация, как это все сделать. И поэтому, друзья, ну что, пользуйтесь. Всем удачи. Пока. Увидимся в следующем видео.